Всем привет, с вами L2RV.ru и сегодня я бы хотел вас несколько обрадовать. Появился европейский сайт игры Lineage 2 Revolution, на котором стало известно, что в июне 2017 года появится английская локализация, но не везде, а только для регионов Азии, которые говорят на английском языке. Известно, что релиз будет подготовлен для Китая, Японии, Тайваня, Таиланда, Сингапура и Филиппин. Это связано, скорее всего, с тем, что Netmarble Games не знают, какую нагрузку выдержат их сервера, если запустить игру сразу по всему миру. Только на момент запуска в Корее в первые 48 часов в игру зашло более 2 миллионов игроков. Напомню, что проект Lineage 2 Revolution за первый месяц релиза побил рекорд по сбору денежных средств с игроков в Корее и цифра составила 85 миллионов долларов. Остается ожидать, что игра выйдет достаточно быстро после теста в Азии и на европейские сервера. Ну, а у меня на этом все. До скорых встреч.